То есть внутри страх, ох, украл он там и начинает там э, машину показывать, и там всех пикать, там кричать, а внутри, ох, лишь бы не забрали, ох, а вдруг меня сглазят, ох, а вдруг там что-то не так. Вот таких людей тоже глазят, почему? Они боятся. А если человек живет, знаете, есть Бог. Бог создал людей, и Он сделал так. Если человек не боится, сглазить его невозможно. Поэтому самый простой способ избавиться от любых сглазов, это говорить, мне все равно. Да вообще все равно. Говорит, да вообще все, на все, все, все равно. И все, изглазить вас никто не сможет.